Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый мультикран на 13 криптомонет. Вывод сразу идет на FaucetPay. Регистрация и авторизация здесь наипростейшая. Вводите email адрес, который привязан к FaucetPay. От FaucetPay. Кликайте логин. Все. Попадайте на такую страничку домашнюю. Multicoin. Falset. 13 криптомонет. Друзья. Ниже статистика выплат. Это не мои выплаты. Это всех участников, которые здесь работают. Последние выплаты. Значит. Домашняя страничка. Здесь нет вкладочки вывода. Так как констант, мы собираем монетки и они сразу поступают на Pay. Всего две вкладочки. Дашборд и кран. Кликаем на кран. Значит, сбор производится один раз в 3 минуты. 13 криптомонет. И пока мы эти 13 криптомонет проходим, я думаю... 3 минуты всяк пройдет. Так что почти без таймера. Можно каждую. Смотрите. Кликаем. По порядку пойдем. БНБ монетка. 31 БНБ Сатоха. Раз 30 минут. Разгадываем капчу. Лестница. И Антибот. 7, 6, 10. Кликаем клей. Раскатываем. Еще раз капча, Это вот редко. вот Это как бы такая проверка. Горы или холмы. Подтверждаем. Это была проверка, друзья. По новой. Бывает вот как бы такая проверка. Ну, кто работает с криптогранами на боксах, это все знают об этом. Малые трога. Тверстаем и антибот. Так что у нас 7, 5. Клейм. И вот 31. И вот 31. БНБ Сатоха улетела на Фаусет Пэй. Окей. Значит, сразу под каждым краном находится реферальная ссылочка. Она на каждом кране одинаковая. Как бы, единая. Ну, находится для приглашения. Такая ссылочка на каждом кране. Следующий кран. Лайткоин. Три минуты. Собираем. 164 литоши. Расгадываем капчик, подтверждаем антибот и клейм. И вот такое количество литош ушло на Паузат Пей. Идет таймер. Следующую монетку. Пошлите собирать солану. Так, вот такое количество монет отправится на Паузат Пей. Также разгадываем капчу. Антибот. Видим, да, я собираю вот это по порядку иду без таймера. Но на этот же вот я собрала вот эту салану. Сюда я могу вернуться только через 3 минуты. Потому и говорю, что почти без таймера. Давайте биткоин. Соберем, посмотрим. Сколько там дают биткоина. Тут вообще биткоин по нулям. За тысячу плеймов можно сделать ежедневно. Смотрите, по нулям. Ладно, давайте 3Х. 3Х. Вот такое количество монет. Пальма. И антибот. 746 4.6. Отправилась на фаус от Пэй. Ну Давайте еще одну монетку. Какую тут соберем? Дуги Коин есть. да так. Биткоин что-то по нулям. Давайте Интериум. Вот такое количество монет отправится на паузу. Ежедневно тысячи клеймов можно сделать. Так, да малых трубы подтверждаем и антибут Длин. все также как я сказала под каждым краном находится реферальная ссылочка она одинакова везде Переходим на фаусет. Я вот с него уже собирала от мультикоин фаусет Солана. Собрала 3Х. Вот они мне приходили. Также я перезагружаю страничку. Опускаемся. И что у нас значит? Смотрите. Мультикоин. А, я начинала с BNB. Да? О, три, два раза у меня вышло. Мультикоин фаусет. Потому что там как бы проверка была. Вот 31. Сатоха. Еще 31. Потом Лайткоин пришел, Видимо, вот оно. Далее Сулану пришло. X. И Интериум я последний. 5 октября. Вот они. Все монетки пришли, поступили. Согласитесь, неплохо, да? Так что платит инстантом. Заходите, работайте, собирайте. Вот. Не почти без таймера. Вот такое количество дуги коинов. Вот. Пока не устанешь. Тоже тысячу плеймов. Значит, что у нас здесь 6? Четыре девять клей. Ан, инвалид антибот. Ну здрасте, что-то я не того сделал Подтверждаем. Клейм все. Такое количество отправилось в дуги коинов на фаусет. Переходим, перезагружаем. И вуаля. Мультикоин фаусет. Дуги коин. Такое количество пришло 5 октября. Ну и все. Здесь больше как бы и ничего такого добавить. Все, что могла показала. Реферальная ссылочка, кому надо. И возвращаемся на домашнюю страничку. Ну, вот как-то так, друзья. Вот. Ну, народу здесь, наверное, предостаточно. Работайте, зарабатывайте здесь выход. Если мы... Ну, он нам не надо. Вот. Абсолютно без вложений. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.